Привет, друзья Мы пришли всем семейством на нашу фазенду Кто чистит снег Кто стоит смотрит, кто играет Снежком, да? О, разорались Бяша, Бяша, иди сюда, Бяша Они обратно зашли Обратно идут да. Че, снеговика лепишь? Да Давай лепи Благо снега нынче мало не так много, как раньше было Да? Крути, колобката, крути Давид, перчатки не взял и стоит теперь, думает, что делать, да? Охота, да? Лепить-то, лепить-то. Да нет, мне не нет. охота. Я даже не люблю. Боня где-то костяшку здоровую нашла и грызет. Ты сейчас весь мокрый будешь, Дима. Дно-то не бери, Давид. Сверх-верх-то бери вверх. Чего дно-то будешь там скре скре скре скрести? Бочку надо будет набрать. Трой, вон с ним. Мам, знаешь, что? А. Я только еду, а он тяжелый. Да, тяжелый? Нет. Не тяжелый? <свят> <свят> <свят> <свят> Нынче снега вообще нету, да, Андрей? Вообще нету, Мало. Если так потепление будет, так оно сейчас быстро растает. Тебя кинуть? Аминь! Знаешь, такие сугробы здесь были. Все заняты чем-то, о, не поднимай, живот будет болеть. Не поднимай, Динара. Амина Диме пошла помогать, да? Сейчас бочку надо будет набрать там. Яша, Маня что-то там бегают, кушают. Маня, Маня, Маня. Да не тебя я зову. Маньку зову, обратно побежал. Да? Бяша не хулиган, грязнуля. Динара, уйди. Смотри, Смотри Бяша, нельзя. Смотри, что, Смотри, что делает. Он Это что такое? Пидал. Ну ничего себе наде... питал. Да. Динарка меньше его, вот он прыгает. Хулиган. Ну Динара ниже его. Так видишь же, что она маленькая. А я его... а я, его... а я, его... я же испугалась. Шериза, эй, эй, эй, эй, так я за Динару боюсь, я за себя. Он видишь за ней, ай, не бойся. А -А! Ну конечно, Андрей, ты мне не смешно. Да, да, да. Это ладно, ты большой, а она же <Analysis> Wait, маленькая. Маня, маня, маня вышла, маня вышла. Не надо иди сюда, иди, папа там все, иди. Уйди, ты, ты, уйди. Не падает, он играть хочет, но все равно за детей он там. Бодел. Боюсь я бегаю. говорит. Грязные. <клышленные> Он опять вонять начал. Гулять хочет, наверное. Че? Запутался, что ли? Like, like ага. Ага. Играть хочет Манька вышла и обратно зашла Поскорее свежую траву бы, да, под дождем помыть вас. Постояли, чтобы иди от натоминки, удиви. Идем. <соединяем> <соединяем> брали снега в бочку пусть растает снега мало надо пораньше набирать начинать <связать> вася пришел вася пришел у нас не, <связать> не беги не беги <связать> вася скажи иди сюда Уйди ой ой тут Нельзя! Пугает еще, смотри! Инара, уйди! Уйди! Уйди, далеко не отходите от меня! Иди! Черт! Ну, ты Игорь, не подходи вон Давида чуть-чуть mm -hmm. на, рога... на рога не посадили. <свят> Давид чуть не обиделся, что ты? <свят> Вась, Вась, Вась. Я не его Ну он туда, там стоит, холодно ему здесь. Я Линара, что лепишь-то? Инак кто это? А? Да. Бегай ки. Надо ящики для победов взять еще. Посмотреть. холодно, ветряно, бет, все равно стоять мама. я здесь, я здесь ну, сейчас ящики посмотрю осторожно, упасть и можно скользко здесь мама. я тебе говорю Барен Лена, Лена что тепло типа, А? Вс, баня тоже думаю, нету здесь что-то. В этом. Горжи-то нет. Не, баня, баня, баня. Выходим? Нет, я труду буду грязиться. Не беги, не беги. Сейчас посмотрю в баню. Какой классный домик построил. Маме туда сесть, что ли? Да. Мы с Давидом, как два этих, одели тоненькие курточки. Спросили, что на улице тепло. Нам сказали тепло. с Давидом тоненькие куртки одели. А сами, кто сказал тепло, одеты в теплых куртках. То есть папа с Димой, да? Вот такие мы. Оделись его замерзли, конечно, стоять стоять холодно. Сейчас еще дети погуляют чуть-чуть. мы пойдем домой. Домой. Домой я буду эти бантики заканчивать, а? Муся? Да. Это Вася. Ася? Вася, конечно.